Вот несколько вопросов, которые, мне кажется, можно было обсудить с точки зрения нас, хирургов. Это как быть с эндоскопическим удалением зубчатых аденом и как к ним относиться, учитывая, что они очень агрессивные оказываются. Объем операции при синдроме Линча какой выбрать. Объем резекции при раке поперечной ободочной кишки, которая обсуждается хирургами и до того, как мы говорили о иммуногенетике. И целесообразность хирургического или целесообразность, хирургического лечения четвертой стадии колоректального рака. Говоря о зубчатых аденомах, я тут должен про процитировать э, статью, которая вышла в 2016 году из Института колопроктологии, где прямо цитата вот эта приведена, где прямо указано то, что, возможно, плохие результаты э, лечения колоректального рака зачастую связаны с тем, что мы недостаточно внимания уделяем именно сидящим зубчатым аденомам. И вот что, что мы знаем про них. Оказывается, что... Э, Четыре раза чаще эндоскопическое удаление сидящих зубчатых дном оказывается неполным, что приводит к довольно быстрому рецидиву зубчатой аденомы. Более того, обязательным условием удаление зубчатой аденомы на сегодня в стандарте, прямо в тех американских стандартах, которые удалось найти, является эндоскопическая мукозоктомия, а не просто удаление, так сказать, этой аденомы, и это сопровождает существенно меньшим числом рецидивов по сравнению с обычным удалением. И при такой вот операции эндоскопической эндомокозоктомии зубчатой аденомы более 20 мм, в среднем у пациента у этого имеется еще 4 простых аденомы, 40% имеют дополнительную аденомы с тяжелой степенью дисплазии и почти 1% этих пациентов был найден ранее выявленный и не заподозрен у этого больного рак толстой кишки. Что тоже очень важно. Поэтому в отношении зубчатых дном должна быть, наверное, выработана более агрессивная скрининговая и хирургическая стратегия, о чем сегодня только начинают говорить. Следующий вопрос. Рак поперечной ободочной кишки. Какой объем резекции выбрать? И мы это обсуждали просто в хирургических сессиях. Было три варианта. Сегментарная резекция, расширенная левосторонняя или расширенная правосторонняя гимиколоктомия. И вот то, после того, что сказал Никто Александрович, я думаю, что все с этим согласятся, по крайней мере, патологи и генетики, что раздел между, между правой и левой половиной ободочной кишки с точки зрения биологии опухоли проходит как раз по селезеночному изгибу, и поэтому удаляя при правосторон... расширенной правосторонней гемекологотомии при раке поперечной ободочной кишки правую половину, наверное, это было бы... Помимо того, что это удобнее с хирургической позиции, на мой взгляд, это было бы еще и логично сделать в принципе. Вот исследование, которое показало, что все равно большая часть хирургов удаляют, делают расширенную правостороннюю гемеколоктомию при локализации опухоли в поперечно-ободочной кишке. Есть также разница в хирургических результатах в одном из исследований. но в целом. В отдаленных результатах онкологических разница между этими объемами резекции не найдена пока, на сегодняшний день. Тем не менее, хирурги, мне кажется, должны помнить, что поперечная ободочная кишка, все-таки надо относить ее, с точки зрения биологии, по крайней к правой половине. Следующий вопрос – это объем операции при синдроме Линча. Мы знаем, что на сегодня стандартом, который прописан во всех национальных рекомендациях при синдроме Линча является объем резекции в виде колоктомии или иллю, иллюректа Есть другие мнения. Есть мнение, допустим, по крайней мере, если оно не изменилось, Юрий Анатольевича Шелыгина, который считает, что нужно сделать колоктомию, например. Есть мнение, что достаточно сделать сегментарную резекцию и дальше активно наблюдать этих пациентов. Тем не менее, мы знаем, что... Ну вот есть, есть собственно говоря, консенсус по синдрома Линча, и мы знаем, что если мы применяем в отношении этих пациентов сегментарную резекцию, то риск возникновения у этих больных в дальнейшем повторных и там третичных уже раков в ободочной прямой кишке возрастает довольно существенно. Тем не менее, вот последние исследования, это Никита Александрович мне в последний момент скинул эту замечательную презентацию, показывает, что есть разные варианты синдрома Линча, разные типы мутаций в разных генах, и вы видите, что есть две, один из вариантов синдрома Линча с мутациями в гене ПМС-2 и МСХ-6 когда э, вероятность возникновения второй опухоли этого пациента существенно ниже, чем у другого варианта синдрома Линча. И вот у этих э, пациентов вполне можно ограничиться сегментарной резекцией э, с э, активным потом наблюдением в течение жизни этих больных. И э, таким образом мы должны тоже сегодня понимать, что тактика вот, превенции, скрининга и лечения пациентов с синдромом Линча должна быть более дифференцированной. И, наверное, их не стоит всех э, группировать в одну кучу. И э, последнего Вопрос, который хотелось бы осветить, это целесообразность хирургического лечения четвертой стадии. Дмитрий Львович хорошо показал два типа больных с хлоректальным раком с очень агрессивным течением. И здесь возникает вопрос, а надо ли нам делать обширные, допустим, резекции печени при наличии резектабельных пока метастазов в печени, когда у нас имеется, допустим, MSI хай опухоль или когда у нас есть там, мутации в Керас или в браф генах Значит, вот исследование, которое мне когда-то предоставил Артем Зелинский, спасибо ему за это. Значит, оказалось, что MSI high статус в в целом На круг не влияет на прогноз у пациентов, у которых есть метастазы в печени, они были прооперированы. Об этом тоже стоит задумываться. Раз мутация а, существенно ухудшает результаты хирургического лечения метастазов в печени. Вы видите, насколько отличаются а, выживаемость. И а, здесь тоже возникает вопрос. Если мы имеем больного с а, негативным прогнозом с размутацией мутацией а, левосторонней до да, опухоль, то... А, надо ли нам, всем этим пациентам, даже при наличии резектабельных метастазов по современным представлению в печени, выполнять э, этот хирургический этап, или лучше удлинить этап, на счет лекарственного лечения, чтобы понять, какая будет, какой будет ответ на это лечение. Ну и такая же история с БРАФ-мутацией. Здесь все гораздо хуже вообще. Мы видим, что э, БРАФ-мутация вообще превращает все наши усилия э, хирургические в отношении метастазов в печени в ничто, поскольку безразивная выживаемость крайне низка. И здесь тоже надо, видимо, выделить правосторонние раки, сбрав мутации при отсутствии msi хай которые, наверное, тоже не должны быть подвергнуты хирургическому лечению, особенно обширным резекциям печени, потому что мы понимаем, что прогноз у этих пациентов, к сожалению, будет негативный. И э, э, на этом я хотел бы свое коротенькое сообщение хирургическое закончить. Спасибо всем большое.